Всем привет! В этом видео мы сделаем обзор главного окна платформы ATAS и окна авторизации. Кликнув на ярлык запуска платформы, откроется окно, куда необходимо ввести логин и пароль для входа в платформу. Эти данные можно найти в левом верхнем углу личного кабинета. Сервер можно выбрать авто. Если один из серверов временно перестает работать, то вы сможете перейти на другой сервер из списка. Рабочая область при первой загрузке будет отсутствовать, а после сохранения новой рабочей области она появится в этом списке. Также из окна авторизации можно быстро перейти в личный кабинет по этой ссылке. Итак, нажимаем «Подключиться», после чего открывается главное окно платформы. Вы видите три вкладки в верхней части. Первая вкладка «Домашняя». Здесь можно открыть новый график, кликнув на кнопку «Чарт». Вы попадаете в менеджер инструментов, во вкладке все инструменты выбираете рынок и инструмент, выбираете необходимый контракт, а также можете сразу добавить его в избранное для быстрого доступа в следующий раз. Далее в главном окне можно открыть умную ленту биржевых сделок и спредовую ленту, также предварительно выбрав нужный инструмент. Далее идет модуль All Price и умный биржевой стакан. О них мы поговорим подробнее в других видео. Далее идет окно новостей. По умолчанию сюда приходят ссылки на новые статьи блога, но вы можете подключить RSS-ленту интересующего вас сайта и получать новости в это окно. В окно Alerts будут приходить оповещения сигналов настроенных индикаторов. Также здесь можно настроить сигналы в Telegram и на e-mail. Окно подключения необходимо для создания подключения онлайн-котировок и торговых счетов разных бирж. Далее идут окна активации, отображения ордеров, совершенных сделок, открытых позиций, стратегий, счетов, информационных сообщений о процессах, происходящих в платформе и модуля статистики. После активации этих окон между ними можно переключаться внизу главного окна. В нижней части главного окна можно изменить сервер, проверить статус онлайн данных и попасть в окно подключения. Следующая вкладка «Настройка». Здесь есть окно настроек рабочих областей. Это настройки открытых графиков, добавленных на них индикаторов, расположения окон и так далее. То есть это управление вашими сохраненными рабочими пространствами. При закрытии платформы вам будет предложено сохранить рабочее пространство и при необходимости изменить название. Окно «Импорт» необходимо для добавления рабочей области из предыдущих версий от АС. В платформе предусмотрена функция рабочих слоев для трейдеров, у которых множество открытых графиков и необходима быстрая навигация между различными группами графиков. Также эта функция будет полезна тем трейдерам, у которых один монитор и большое количество графиков. В настройках вы можете добавлять, удалять и переименовывать рабочие слои, а также открывать панель для их переключения. Далее идет выбор темы платформы и языка. В настройках звуков вы можете выбрать свои оповещения, предварительно добавив аудиофайлы в формате BAU в папку Sound. В ATAS большой выбор функций для добавления горячих клавиш. Их можно назначать на торговые функции, объекты рисования и умный биржевой стакан. Далее располагается окно со списком торговых площадок и принадлежащих им инструментов. В настройках временных зон можно задать часовой пояс для каждой биржи отдельно. В окне комиссий вы устанавливаете для каждого инструмента отдельно или для всех инструментов вместе размер комиссии за сторону. То есть открытие и закрытие сделки будет равно указанной комиссии умноженной на 2. В общих настройках вы можете задать процент зоны стоимости в профиле, переключить нагрузку отрисовки графика на процессор или видеокарту и снять или установить ограничение по количеству видимых уровней биржевого стакана на графике. В последней вкладке «Помощь» есть информация о лицензии, доступных кастомных индикаторах, к которым у вас открыт доступ, лицензионное соглашение, ссылка на базу знаний и на страницу с описанием обновлений платформы. На этом все. До встречи в следующих видео.